Ultima Farm это главный сайт для управления добычей токенов Ultima. Именно здесь, в дашборде, происходит фарминг. В этой инструкции мы расскажем вам, как устроен дашборд сайта. Рассмотрим основные виджеты и разделы. На главной странице сверху вы видите виджет Responsibility Indicator. Для корректной работы виджета требуется набрать исторические данные о курсе Ultima, поэтому виджет полноценно заработает через некоторое время после старта работы обновленной фермы. Ниже располагаются виджеты, показывающие важную информацию о процессе и статусе фарминга. В левой части экрана вы увидите три виджета – Ultima Available Balance, Ultima Upgrade Balance и Total Farmed Amount. Ultima Available Balance показывает, сколько токенов доступно на данный момент для Payout. Ultima Upgrade Balance показывает, сколько Ultima можно использовать для покупки новых лицензий. Total Farm Demount отображает количество токенов, которое было отминчено всеми вашими юнитами. Число внизу виджета – это общая сумма фарминга всех юнитов. Total Max Load показывает сумму Max Load всех доступных и действующих фарминг юнитов. Available Max Load показывает, сколько токенов вы можете еще загрузить в вашу ферму. Use Max Load показывает величину использованного Max Load. Ниже доступна информация о скорости фарминга (Farming Speed). От показателя Farming Speed (скорости фарминга) зависит профитность фарминга. При этом скорость фарминга снижается каждый месяц. Чем выше скорость, тем больше профит. Поэтому мы рекомендуем начинать фарминг как можно раньше. Ниже вы увидите доступные к покупке лицензии и farming units. Теперь давайте рассмотрим раздел farming history. Если вы купили лицензию и оплатили один или несколько farming units, то в этом разделе вы увидите все приобретенные вами юниты. На карточке юнита доступна следующая информация: start date – это дата покупки юнита и дата начала фарминга. farmed total amount. Это количество токенов, которые уже были добыты и будут добыты за весь период работы юнита. Farming speed – это скорость или фактор фарминга. Чем выше фактор фарминга, тем больше профит юнита. Ежемесячно фактор снижается на 30%. Monthly farming – это количество токенов, которые ежемесячно генерируются в процессе фарминга. Под каждым юнитом есть кнопка «Show Details», нажав на которую вы увидите детальную информацию по данному продукту. Вам будет доступна полная информация по фарминговым транзакциям, дата получения транзакции, статус, величина. А на вкладке «Frozen History» отображается общее количество замороженных вами токенов. Надеемся, что после этой инструкции у вас не останется вопросов по работе функционала фарминга. А если вопросы все-таки появятся, вы всегда можете их задать нашей службе поддержки. Саппорт собака Желаем вам высокого профита и больших достижений.